Один миллион долларов однажды на местном рынке к пабле Пикассо подошла некая женщина, которая протянула ему листо бумаги. Господин Пикассо, взволнованная, сказала она, я ваша большая поклонница. «Не могли бы вы кто-нибудь нарисовать для меня?» Пикассо сразу согласился и быстро запечатлел на этом листе свое произведение искусства. С улыбкой он вернул женщину листа и сказал. Пикассо с радостью согласился и быстро запечатлел на этом листе свое произведение искусства. С улыбкой он вернул женщине листа и сказал «Это будет стоить миллион долларов». «Но господин Пикасо изменно!» – воскликнула женщина. «Вы потратили какое то 30 секунд, чтобы нарисовать это миллион шедевр». «Добрая женщина!» – усмехнулся в ответ Пикасо «Я потратил 30 лет, чтобы нарисовать этот шедевр за 30 секунд, сосредоточено на какой-либо деятельности или навыке, ежедневно старается его улучшить, стараясь стремиться к совершенству, и через 3-4-5 лет вы обретете такое умение и интуиции, что вам назовут гением. Сосредоточность плюс ежедневная стремительность плюс время будет гений. Стоит вам прикнуться к этой формуле, и ваша жизнь станет иной. С вами был Макс Прайм. Всем спасибо за просмотр.